друзья всем привет я думаю из, из названия видео вы догадались о чем сегодня пойдет речь сегодня будет такое маленькое видео но оно будет довольно полезно Итак, как же все-таки купить автомобиль лежа на диване да вот такое вот интересное название придумали этому видео ну естественно сначала нужно обратиться допустим к нам мы для вас либо подберем автомобиль либо осмотрим автомобиль тот который вы сами выбрали вот предоставим вам фото видео чат вы уже будете принимать решение покупать его или нет если вы принимаете решение покупать автомобиль значит есть ну в принципе осталось только два варианта перевода денег продавцу да то есть расчет за автомобиль это перевод на карту сбербанка кстати сегодня будет два автомобиля Перевод на карту Сбербанка продавцу И перевод через сам Сбербанк Перевод называется до востребования Так вот, в сегодняшнем видео вот как раз будет два таких автомобиля Перевод на карту и перевод до востребования Первый автомобиль у нас будет Honda Fit Кстати Fit, Fit просто офигенный Мы если честно сами не ожидали, то, что мы найдем такой Fit Это был поиск автомобиля, ладно сейчас мы к этому вернемся На карту Сбербанка И второй вариант перевод до востребования ну к переводу до востребования мы вернемся я вам немного расскажу но ну, сейчас покажем такой маленький процесс перевода денег продавцу вот и еще хочу добавить с первого числа будет реальное подорожание автомобилей прям серьезное, тысяч на 50 они взлетят поэтому если у вас есть возможность то покупайте автомобили до первого числа потому что ну действительно действительно будет подорожание автомобилей. также не забывайте подписаться на канал подошли мы а, к нашему автомобилю собственно вот он автомобиль сегодня очень холодно на улице у нас пару дней была, не знаю можно сказать жара весь город тек там реки лились и вчера вот опять навалило снега а, Итак, это был автоподбор то есть нашли автомобиль стоимость данного автомобиля 755 тысяч рублей сделали торг 5000 рублей но поверьте автомобиль того стоит наверное чуть попозже а, углублюсь Итак, а, сейчас будем звонить Нашему подписчику он покупает автомобиль для сына, для Дениса. Автомобиль едет в Башкирию. Документы взяли, документы мы проверили. То есть номер двигателя соответствует указанному в ПТС, в электронной ПТСК. Проверяется кузов автомобиля. Есть кузов автомобиля, да, который выбит именно на кузове автомобиля. И Есть шилдик. То есть у нас вин номеров. Вин номеров. Их нет. снегом занесло немножко вот он шилдик продублируется автомобиль четыре с половиной балла не целый целый, не крашеный с родным пробегом 50 тысяч. я вам сейчас покажу покажу аукционный лист Ну сейчас я наберу чтобы а, переводили денежку очень холодно на улице так сейчас печечку сделаем потише чтобы было слышно Дополнительно установили уже здесь туманки на автомобиль и ветровики. Так, не могу телефон найти. Куда я делал телефон? А, так, сейчас разблокируется. Он. Что такое? Набираем. Связь у нас идет по WhatsApp. А, сейчас поговорим с ним. У них сейчас пол-пятого пол пятого утра. Ле, ле доброе Алло. утро, доброй ночи. Добрый добрый. Так, ну, добрый. смотрите, все, мы возле машины, документы проверили, все у нас на руках, выписка, ну, в общем, весь комплект документов, можно переводить денежку. Я сижу в Хорошо. автомобиле. Денежку это самое, по, же, по той же карте? Да, Пойдем. на ту же карту, на ту же машинка да? Да, мы хорошо, здесь. Сейчас. Мы здесь. Как переведете? Звоните, ну и заберем автомобиль. Поем за резиной. Хорошо, хорошо. Все, я жду звонка от вас. Хорошо. Угу. Ну, ребят, собственно, вот так и происходит покупка автомобиля. У нас 9.30 утра, у них 4.4.30 ночи. Ой, выходить не хочется на улицу. Итак, комплектация. Фары идут линзованные. Установили туманки. Туманки установлены уже здесь. Как проверить? А если бы это были родные туманки, здесь бы была гитара с включением туманок. Понятно, то что можно поменять гитару, но поверьте, этим геморроем никто не занимается. Автомобиль на климат-контроле, вариатор, передний привод, объем двигателя 1,3 литра. Пробег 52 тысячи. Это настоящий родной пробег на данном автомобиле. Есть мультируль, который у нас работает. Также есть круиз-контроль есть датчик при столкновении понятно то что это подсветка ну дальше по фиту не вижу смысла рассказывать потому что а, частенько показываем вам такие автомобили Итак, вот он настоящий родной аукционный лист четыре с половиной балла а, пробег на автомобиле 52 495 километров это он был в японии сейчас он 52 тысячи километров то есть наездили фактически Ничего, у автомобиля идет один ключ, возможно второй ключ придет, возможно нет. А, комплект документов, ну вот он идет, выписка, вот, вот сейчас вот так выглядят ПТС, -ки. обычная распечатанная бумажка, там ТПО идет, а, ИНН идет, физлица, ну идет а, копия паспорта, копия паспорта продавца, так называемая физика, на кого растаможен автомобиль. Вот, что касается переводов, если сумма небольшая, то в принципе Сбербанк он пропускает, дайте переводы. Если перевод на карту большие сумму то есть там миллион, полтора миллиона, два миллиона, вам может потребоваться ваше кодовое слово, то есть подтверждение. Да? Поэтому будьте готовы, когда вы, когда вы переводите деньги. Так, ну что, пока сидим, что у нас труль, просто по высоте регулируется плана бардачок тут есть USB вход розетка 12 вольт 4 стеклоподъемника складывание зеркал управление вот этой системой круиз-контроль подстаканник вот такого плана вот пойдемте я все таки вам салончик покажу мне вот честно прям очень понравился этот автомобиль да не попадаются такие автомобили но довольно редко именно вот в таком состоянии. кстати он еще на летней резине резина неплохая сейчас нужно будет переобудим mm -hmm. на зимнюю резину потому что ну, все-таки с автовоза автомобиль будут забирать там снег снега много чтобы не было всяких там нюансов синий цвет синий цвет конечно клево шикарного прям смотрится вот ну и смотрите Салон автомобиль, он замерз, блин, автомобиль. Вообще чистейший, ухоженный салончик. Двери не вкоцанные, не покоцанные. Грязи никакой нет. Обратите, просто посмотрите. Состояние автомобиля. Багажное отделение. Ладно, пойдем греться. Сейчас идем звонка. Как переведут денежку. Подтверждаем, что денежка пришла. Ох, чуть не упала. Видите, как сколько здесь. Подтверждаем, что денежка пришла. И едем, покупаем резину. Ну и, соответственно, ставим автомобиль в транспортную компанию. Друзья, ну вот и все. Собственно, 15 минут времени. Деньги переведены. Продавец получил деньги. Машина у нас. Документы у нас. Уже в бардачке. Ключ у нас. Машина заведена. Прогрета. Выезжаем с авто... со стоянки меняем резину и ставим автомобиль в транспортную компанию друзья ну для вас прошли какие-то доли секунды для нас прошел практически час пока выбрали резину упаковали сложили в багажник это кстати еще не все видите все в пакетиках то есть салончик чистенький будет все будет аккуратно еще нужно докупить будет масла фильтра вот но а, так пакет упал а сначала автомобиль отвезем в транспортную компанию Потом уже все докупим и доложим. Посмотрите, в каком состоянии зимняя резина. Вот она, японская зимняя резина. Остаток 95-98%. То есть она еще новая, можно сказать, с лемельками. Это не то, то, что продается китайская либо русская резина. Кстати, русскую резину у нас даже балансировать не берутся по Владивостоку. Вот. Ладно, едем. Привезли автомобиль в транспортную компанию. А уже здесь на месте делается видео то, что автомобиль доехал целый, без каких-либо, видимо, повреждений. Видео и несколько фотографий, то, что он действительно целый. А сейчас будет составляться договор на перевозку автомобиля, где будут указаны, указан отправитель я все мои данные данные транспортной компании ну и а, данные данные получателя также будет а, ведомость где будут указаны вложения в автомобиль ну и все какие косяки грубо говоря которые есть на данном автомобиле вот показали вам процесс покупки автомобиля лежа на диване в 4 часа утра но сейчас идем забирать точнее получать деньги за subaru forester и забираем его ну, пока едем снимать деньги вкратце расскажу как это происходит берется фамилия имя отчество продавца там, дата рождения короче говоря берем паспорт первую страницу отправляем вам выйдет в сбербанк делайте перевод перевод называется до востребования это не вклад это деньги не на карту обычный обычный перевод но а, здесь мы выступаем скажем там, так гарантом да? То есть, вы сделали перевод на имя продавца, вам дается пароль. Пароль продавцу вы не говорите, пароль говорите нам. Мы с продавцом встречаемся в банке, он с паспортом, мы с паролем снимаем деньги. Забираем деньги себе, едем на авторынок, либо а, там, где находится автомобиль, деньги отдаем в руки, нам отдают автомобиль, нам отдают все документы. Но есть одно маленькое «но». А, такие переводы в сутки человек может перевести максимальная сумма 500 тысяч поэтому ну вот допустим сейчас мы будем снимать а, машина стоит 1 миллион шестьсот сорок а, там 6, ну, грубо говоря шестьсот тысяч да? а, пошли втроем за один раз сделали перевод то есть мы получим три перевода полтора миллиона ну и чтобы не тащить четвертого человека чтобы делать четвертый перевод остальные деньги упадут на карту опять же это все будет происходить с нами вот ну минус такого перевода взимается комиссия она если честно я не могу вам сказать какая комиссия звонили в банке в банк узнавали все зависит от того региона с какого вы переводите деньги но это не там не 10 не 20 не 50 тысяч рублей таких сумм поверьте там нет и еще один минус такую сумму нужно заказывать заранее то есть тут на удачу можно прийти просто в банк деньги эти приходят моментально там буквально 5 10 минут можно прийти в банк а деньги денег там не окажется вот в общем перевод этот сделали еще если мне не изменяет память в субботу в субботу же мы эти деньги заказали на а вот в субботу мы эти деньги заказали и ближайший день это вторник это сегодня на после обеда на после 11 часов то есть считайте сколько мы пару дней до да, прождали вот эти вот деньги ладно сейчас деньги снимем покажу вам автомобиль в общем деньги сняли деньги у нас было три перевода по 500 тысяч остальные деньги также на карту сбербанка сейчас переведут кстати комиссия за перевод за 500 тысяч две тысячи рублей Собственно, вот он, тот самый красавец. Деньги сняли, деньги отдали продавцу, забрали автомобиль, гоним в транспортном компании. Автомобиль, конечно, посерьезнее, чем Fit. Это 2017 год, родной пробег 95 тысяч. Сейчас скажу точнее. Такой насыщенный цвет, красивый цвет автомобиля, очень красивый цвет. Хорошая комплектация, как видите, уже рестайлинг. Это был а, тоже подбор автомобиля. Вот. А, он продавался на другом литье, но на этой резине. То есть переговорились с продавцом, продавец пошел на уступок, одел литье то, которое понравилось подписчику нашему покупателю. Кстати, автомобиль едет в город Новосибирск. Вот, все сделали, все переобули. Ну, честно, ребят, клевое состояние автомобиля. Вот, ладно, про Форестера уже было много чего сказано, показано. Пойдем немного в салон штатное литье субаровского Оно, кстати очень дорогое а, комплектация не там навороченная да в принципе что не наворочено? нет электросидений, нет нет кнопки старта остальное все есть климат мультимедиа кожаный руль круиз-контроль датчики при столкновении так называемая система айсай здесь уже переведено на английский язык Кстати, отличие до рестайла а, до рестайла вот этот бортовой компьютер управляется с руля вот этими кнопками после рестайла вот она, так называемая мышка. А вот эти кнопочки управляют вот этой вот менюшкой. Вот она. 95 тысяч пробег на автомобиле. Есть подогревы, есть X-MOD. Ну, это система i-stop, которая нафиг не нужна. Я считаю, то, что Forester это самый-самый автомобильный городской кроссовер. То есть он высокий, у него хороший клиренс, он проходимый. Он реально прет, он едет нормальный адекватный расход топлива то что там говорят он жрет там 8 я не знаю там 10 литров все это фигня он видите как гребет вообще без проблем это мы эксмод еще не включали он нам нафиг не нужен форик кушает ну литров 12-13 он кушает по городу зимой может чуть больше единственное что мне не мне не нравится вот этот вот звук пищалок прям ну, не, не могу сказать то что громко но ха, пищит вот стоимость данного автомобиля а, так 1 миллион шестьсот сорок пять тысяч рублей то есть деньги сняли в сбербанке отдали наличке продавцу напоминаю а, комиссия за перевод за 500 тысяч берут две тысячи рублей вот поэтому кому нужна помощь звоните пишите обращайтесь вот Вкратце показали как это происходит но не забывайте подписаться на наш канал на сегодня ребят все всем пока